Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Так продолжается наше путешествие. Сегодня три дня, как мы ночевали в Сарагосе, и сейчас выдвигаемся в Толедо. предыдущие выпуски ссылочку повешу вот здесь, смотрите. Напоминаю, что это кемпинг рядом с Сарагосой, а в Толедо мы будем жить в апартаментах практически в центре, в старом городе. По дороге заедем еще в одно интересное место. Поехали! Мы приехали в местечко, которое находится буквально в 100 километрах от Сарагоса. Называется Монастырь Ди Пьедро, э, монастырь каменный, наверное. Это природный парк. Сейчас будем здесь гулять, и я постараюсь снять вам все здесь красоты. Короче, мы бродим в природном парке. Здесь очень зелено, кругом шумят водопады, прохладно. Температуру увидели 28 градусов, но при этом здесь по деревьям такая приятная прохлада. Отличное место, очень такое классное, очень симпатичное, красивое. А после посещения этого парка природного здесь же можно пройти в сам монастырь. Скажите, круто это выглядит. Вот такое путешествие в катакомбах монастыря. Прикольный монастырь и прикольный музей вина в нем. Всего на этот монастырь вам понадобится минут 20, но вообще сложности. Побродить здесь интересно. Кругом вот эти вот здоровенные камни массивные. Чувствуется века здесь дышит. А сам музей вина не очень большой, но мне кажется, интересный, как вы видите. Короче, это прикольное место для того, чтобы заехать туда по дороге из Саравоса в Мадрид, ну или в Толедо, как мы едем. Добрались мы до Толеда, Я только что поставил машину на платную парковку. Сейчас нужно идти до апартаментов. В центр города, в въезжать можно только по специальным разрешениям. Естественно, у нас такого нет. Поэтому все хождение пешком. Толедо – это старая столица Испании. Причем город очень небольшой. Тут, моему 60 тысяч населения всего. Но Мы съехали с самой окраины, заехали сюда. Он уже впечатляет. Монументальностью, скучностью этих зданий исторических. Большой обрыв под боком ну, ну и красоты в принципе сейчас пройдем в апартаменты я покажу вам как мы устроились апартаменты которые мы выбрали располагаются практически вплотную к площади это одна из центральных площадей нам туда пойдем 来来来来来来 Ну, вот и наши хоромы на следующие три ночи. Это апартаменты, которые состоят из трех комнат. Гостиная, одна спальня, вторая спальня. Я считаю, что это очень дешево. Считайте сами. Значит, 450, по-моему, евро мы заплатили за три ночи. Здесь 6 спальных мест. Получается, все ничего. В гостиной раскладывающийся диван фактически двуспальный, обеденный стол, стулья барные, поднимающиеся, электрическая плита на две конфорки, мойка, холодильник. Мы его уже заполнили продуктами. и микроволновка. И кофеварка. Журнальный столик показывал. Журнальный столик. И здоровенный телевизор со спутниковым телевидением. Кроме того, балкончик маленький. Вот такой, с шишечками. Да, на первом этаже этих апартаментов ресторанчик. Мы там, правда, еще не были. Несмотря на то, что центр, здесь тихо. Теперь пройдем к спальне. Здесь тоже телевизор, маленький столик, такой же балкончик. Да, кондиционеры в каждой комнате Это удобно, согласитесь Спальни, но удивление, достаточно просторные Вообще, я заметил, что в испанских домах, как правило, помещение, где спят, очень маленькое А гостиная большая Здесь же все пропорционально Пойдем дальше Так, здесь же в гостиной вход в первый санузел Это не он, это встроенный шкаф а санузел вот сюда Раковина с зеркалом Душевая кабина. Унитаз. Достаточно просторно. С включением света включается и вентиляция, что немаловажно. Дом старый, перекрытия похожи деревянные, поэтому, когда ходишь, все немножко тут качается. Ну, а теперь во вторую спальню. Двуспальная кровать. Такой же маленький балкончик с занавеской. Кондиционер. Небольшой комодик. Телевизор поменьше размера. Вешалка для одежды. Все окна этих апартаментов выходят на одну и ту же маленькую улочку. Везде одинаковые балкончики. И еще, для того, чтобы целиком весь балкон не открывать, а немного проветривать здесь, здесь другого окна нет, есть вот такая вот маленькая вентиляционная штука. Маленькая такая. И здесь же санузел. Душевая кабина за стеклом с хорошей сантехникой. Я про смеситель в данном случае. Новые унитазы, раковина. Вообще, мне здесь нравится. Чистенько, очень свежая такая обстановка. Такое ощущение, что совсем недавно был ремонт. Ну, вот как-то так, да, не сказал. Здесь рядом, буквально, наверное, в 12-15 метрах от выхода из апартаментов, местный небольшой супермаркет, карфюр. Очень удобно. Сегодня мы, наверное, уже в город не пойдем. Уже поздновато, устали целый день в дороге, да еще целый день шлялись по водопаду. А вот завтра с новыми силами буду вам показывать красоты Толедо.